Всем привет! Меня зовут Наталья. В Яндекс.Директе новая возможность. Теперь можно выбирать номер телефона для объявлений из карточки организации в справочнике. Это позволит разгрузить основную линию и гибко распределить звонки из рекламы между специалистами. И как приятный бонус появился новый срез статистики для оценки кликов по номеру телефона. Добавьте разные номера к разным объявлениям, чтобы узнать, какие из них приносят вам больше звонков. А отследить клики и конверсии звонки вы сможете в мастере отчетов. Чтобы добавлять и выбирать номера телефона в объявлении, зайдите в настройки компании. В разделе Контакты организации выберите свою компанию из яндекс Яндекс.Справочника, а затем назначите номер. Опция выбора доступна только для владельцев или представителей организаций. Когда вы добавляете организацию в объявление, к рекламной кампании автоматически привязывается технический счетчик Яндекс Метрики. Он нужен, чтобы оценить эффект от взаимодействия пользователей с контактной информацией. Например, конверсию в нажатии на кнопку «Звонка». Как посмотреть статистику по кликам на номер телефона или кнопку «Звонка»? Зайдите в «Мастер отчетов». В меню уже доступен новый срез вместо клика. Телефон» покажет, сколько пользователей кликнули по телефону в вашей рекламе на разных площадках. Например, по ссылке «Показать телефон» и кнопке «Звонок на поиске Яндекса». Ранее клики по всем элементам контактной информации учитывались в статистике в срезе «Место клика. Визитка». Со срезом «Телефон» вы получите данные о том, как пользователи кликали отдельно по номеру телефона. Чтобы вы могли оценить более раннее взаимодействие пользователей с объявлениями, Яндекс обновил данные срезов визитка и телефон за последние три года. Делайте, пробуйте и внедряйте. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия WebCom. До встречи!